Так, всем привет! С вами канал Мастер Про, и э, сегодня э, мы посмотрим. Я думаю, каждый человек, который собирался себе заштукатурить стены там, не знаю, что угодно, сталкивался, да? Сейчас цены на штукатурку Ротбанд, так называемую самую популярную, очень цена выросла. Я думаю, если вы вдруг столкнулись с такой проблемой, действительно, что же, блин, купить подешевле, чтобы -то тоже стены помазать и нормально. Ну, посмотрим, что у нас есть. Ну, я думаю, мы рассмотрим вот такую вот штукатурку от компании, той же самой, КНАУФ. Это называется ХП Старт. Точно такая же штукатурка по качественным характеристикам нанесения слоя. Блин, я ее мазал, а честно толщина нанесения должна быть полностью одинаковая. Ну давайте сравним здесь у нас расход материала, толщина. Так, при сухой смеси на э, так, так, так при толщине слоя 10 миллиметров около 10 килограмм толщина одного штукатурного слоя максимально до 30 миллиметров рассмотрим на упаковке ротбанда расход для ля ля ля ля толщина одного 1 чтобы так вот до 50 миллиметров вот, видим до да, потолка до 15 Исходя из собственного опыта, я пробовал пользоваться данной штукатуркой, блин, по качеству. По качеству практически один в один. Единственный у нее нюанс, так как то, что толщина нанесения у нее не такая большая. То есть фракция у данной штукатурки максимально приближенная к штукатурке Гольбан. То есть там просто фракция максимально смешана, так сказать. там середина наполовину это штукатурка нормальная то есть можно, можно ей пользоваться она в принципе по качественной игре по нанесению по разбавлению все то же самое то есть по факту вы ничего не теряете и она не хуже по клейкости по гейзи то же самое все прекрасно штукатурка себе нормально провела я в принципе проверял даже на эту же самую штукатурку я клеил Гипсовую, гип, ГВЛ гипсоволоконный лист я на него клеил но единственное что я предварительно обрабатывал ГВЛ бетон контактом так что если вдруг более что то подешевле ищите на более менее шероховатые основания или обработанные хорошей грунтовкой на примере бетон контакт эта штукатурка себя ведет достаточно хорошо по качеству не хуже Ротбанта, поэтому я надеюсь вы как-то отнесетесь к ней нормально потому что сейчас по ценнику Ротбанта 30 килограмм приблизительно стоит почти 800 рублей цена достаточно конская ценник в сток-центре вот этого штукатурки Хэп Star стоит она там 471 рубль на момент конец августа 2022 года поэтому совсем советую штукатурку я проверил она по консистенции серьезно они практически одинаковые с Ротбандом Гольдбанд еще мельче еще по фракции то есть у нее толщина нанесения должна быть меньше потому что сама по себе да так грубо говоря смесь фугенфюлера и штукатурки Ротбанд вот именно хп старт это блин такая же штукатурка но единственное у нее что у нее нету такой функции так сказать штучивание то есть там видать не так много бумаги напихали грубо говоря в эту штукатурку поэтому она так не разбухает как робот то есть у нее грубо говоря расход чуть чуть больше чем у робота но по качеству нанесения блин один в один и мешок у нее не 30 килограмм а 25 поэтому если вдруг вы надумаете у себя мазать спокойно приобретайте, спокойно пользуйтесь ценник адекватный по крайней, по крайней мере э, есть другие штукатурки например я покупал, пользовался раньше штукатуркой например от компании Stromix она вроде бы гипсовая, все нормально но единственный у нее нюанс у нее расход просто-напросто сумасшедший у меня блин, один мешок в среднем чтобы заштукатурить там что-то э, один мешок короче очень мало хватало там где-то от силы может полтора квадрата за заштукатурить и то даже двух да, да, даже двух квадратов не хватало поэтому если вдруг приобретайте хп старт штукатурка хорошая проверенная надеюсь кому-то это было полезно всем спасибо за просмотр не забывайте Подписываться на колокольчик, ставьте классы. Также делитесь этим видео с друзьями, если еще кто-то для себя эту штукатурку не открыл. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.